здравствуйте мои дорогие сегодня пятничный очередной замер нашей модели танечки которая является моделью напоминаю курса лучшая версия моего тела пятыми 5 5 5 Пятая неделя пошла у нас и мы производим очередные замеры Таня у нас немного тут грустного. вы знаете, ее надо поддержать. Скорее всего, она жалеет свой потерянный вес. У нее почему-то почему упало настроение. При всем том, что она очень хорошо сбросила за этот месяц, еще месяц на самом деле не прошло, Она уже сбросила приличный сколько объем суммарный. Суммарный ты не считала? Нет. Но неделю... в следующий раз посчитай. За последнюю а... неделю 9 сантиметров. 9 сантиметров. За неделю суммарный объем 9 сантиметров. И она еще грустит, заметьте. Вот так вот и девочки у нас еще любят погрустить, когда у них все хорошо на самом деле. Но я хочу обратить внимание на тот момент, что обычно, когда человек теряет быстро, объема килограммы у него наступает такой период когда тело встает и в это время не надо допускать никакой хандры никакой смены настроения наоборот порадоваться ну да значит тело мне помогает и понимать просто что тело подстраивает свой гормональный наш гормональный фон и это обязательно не бывает так что скачками идет идет как вот ложь прыгает там куда-то несется так и вес так не бывает. Необходимо, обязательно, чтобы подстройка была. И вот Таня, я сегодня тоже об этом напоминала, в какой, какой раз уже. Ну, давайте измерим, посмотрим, что, что нам Таня преподнесла 30, за эту неделю. 106. Она уже, похоже, тут мерила сама. 104. 104. А было... 106. 106 да? Грудь ушла. Так, здесь 90. Сколько было? 88. 88? Это ты наела, что ли? 90. Ну, может быть, 8 Ну, чуть-чуть. не ну, по 90 я округляю. Талия? 87. Ну, талия 87, да похоже параметры танечкины остановились давай, 92 90 92 остановилась так где самая широкая 8 101, ну, оно, 101. 100, но она но она так и осталось да все параметры стоят а, тело давай но ну, ножки посмотрим что с назад 53, 53. Да, 53, так и есть. Похоже, Таня вошла в стадию заторможенности. И поэтому она взгрустнула 53. Также угу. все идет стабильно, таня. 30. Поэтому 35. Тут уже ничего не надо переживать по этому поводу. Я с тобой. 35, угу. ну да, также и осталось. Угу. Будь здорова, Леночка. Видеорежиссер наш чихает чего-то. Да, все на этих же параметрах. Девочки, я именно хочу вам показать, чтобы у вас мотивация обязательно продолжалась. Вы должны понимать, что такие скачки бывают. Сначала ух, а потом затормозилось тело и но это буквально короткий промежуток времени. Сейчас, Таня, я ее курирую, я за ней смотрю, и обязательно ее вдохновляю на то, чтобы она подняла свой эмоциональный уровень, то есть гормоны, чтобы вышли на определенный уровень, и началась работа, дальнейшая работа. То есть наше тело, чтобы ну, мы донесли до тела, что это не все еще работа еще не закончилась. Это я вам вообще все по-простому объясняю, как это вообще происходит. Ну, я же вам показываю, как это происходит внутри курса. Поэтому вот так. Но хотя у, у всех по-разному. У многих участниц курса стабильно идет просто уменьшение, уменьшение, уменьшение. У, не, у некоторых не было скачков. Они просто до килограмма каждую неделю 800-700 грамм вот таким образом теряли. И объемы уходили, и вот таким образом. Скоро я выложу их результаты за месяц. Восьмое занятие проведу, и я вам покажу их результаты. Результаты шикарные. И Танечка работает. На следующий месяц пошла наша дорогая Таня. Следим за ней, следим за нашей моделью, вдохновляем ее и, конечно же, поддерживаем. Давайте ее поставим на весы еще. Давай, встаем и посмотрим, что у нее. семь угу. 70, 70, было? 69,3. Вот, 69,3. Ну вот Таня хоть говорит, что она ничего не, не ела вкусненького, но я как-то вот тут не, не верю. Где-то она тут э, схалявила, и где-то она вышла из нашего именно рациона, который я им предлагаю. Но это не важно, все равно процесс запущен, еще впереди месяц, и Таня будет именно идти в том режиме, в котором я предполагаю к Новому году, у нее будут другие параметры. Ну хотя вы и видите, Таня уже другая, у нее лицо, еще мы не работали с лицом, обратите внимание, а лицо уже у нее изменилось, я уже вижу изменения. Следим дальше. Всего вам доброго и светлого! С вами, как всегда, я, Ольга Мира и моя модель Танечка. Пока-пока!